Всем и всем привет, всем Макс Риск, говоря, что уже вышел данный персонаж. Его там зовут Фламинго, а его точно имя кучку мы. Точно это Майл. Если ты угадал, то лайк, подписывайтесь на канал. Я уже записывал данный ролик под теме. Сейчас тогда вам подробнее все разберем. Да, полный обзор Фламинго. Мы мыло. мыло точно не майло или мыло реально мыло так сейчас будет такая рекламка наверное, объявление вот такого вот. критика у нас будет бесплатно заходим на язычным ютуберем по игре зуба он показывал нам 2.5 мыло написано а описание написано майло точно блин не мыло не майло как его там зовут сейчас точно скажу наверное майло я написал фламинго майло а некоторые теперь пишут фламинго мыло как правильно майло или мыло пиши в комментариях купить монет все купится монеточки вроде бы должно уже выйти я только что проверял нет ни одного управления. Не могу обновить телефончик поэтому пока что не добавили в игру где-то рассказывает объявление где-то может быть где-то его уже добавили а мы как-то не знаем такое тоже может быть так вроде подпишитесь так канал ставь лайкос и про это ох, ох, новая новая инструкция активация разблокировать активация прием по ну ладно убираем обычно также есть капюшончик кто вот это вот как он там называется новый скин типа того джайтона так, 800 монет кристаллов. Ну, это много. Ну, все вроде бы. Так, 800 кристаллов очень много. Давайте откроем золотой сундучок. Ну, возможно, в магазине что-то но и есть. Так, есть ежедневные бонусы. Так, давай берем, Я его хочу, конечно, прокачать. Вроде бы эту паночку под названием Оли. Так, события. Стоп, подождите, вот, я думаю, событи события изменили. У меня такая стар осталась старенькая событие. Так, он ну конжимайся Мне очень интересно. Так, ну а посмотрю это всем. Не хочу выйти. Кстати, дети кончик попали. А, у них что, их разделили? нажимаю сюда вот. А, вот. Нет. Блин, берите обратно мне. Найти там еще. А, вон... вон они события. Они разделили пополам тогда значит смотрите я открываю так скажем так обратно не смеются я же говорил что и все из-за меня началось бам бам бам вам потом плачет потом взгляд зляться заляться вот как нужно сделать как я понимаю что какая-то была реакция вот как вот. как думаете мы напишем узнаем потом подписывайтесь на канал лайк Тебя с этого будет то, что мне у я руки это золотой сундучок, бабах упадет молю держите скоро будут моли, а знаете я на размоне сыграю с тем такого везению ты... ну да я забираю, да я тоже забираю, так вот давай тогда моли возьмем. может быть новый персонаж, Никто. так откуда не знают. Ну ладно. В общем, суть ролика по этой теме. Нужно обратно уже зайти в сообщество, сообщением. И тут должны быть данные. Встречайте нового персонажа Фламинго Майло. Майло. Какое мыло? Майло, правильно. Повторите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну пожалуйста. Майло, какое мыло? Я там как видео одного русскоязычного. Не знаю, что случилось. А, вовщи, куда я зашел? Рекламчики, куда я зашел? Так, так, так, так, так, так, О, я уже там. Отлично. Так это можно закрывать. Ну блин, ну куда забыл телепортируйте меня? Так, я что-то не понимаю. Что происходит? Еще приблюшка такая вот. Нажиму снова. Может быть что-то интересное. Есть, я накопаю. но пламинго Мо. Мило. Мыло или Майло это Фламин Знакомьтесь с персонажем Майло Блин ну а ты прям на пригушку стоп а как мне ее скачать ага а -а -а, офигеть офигеть так ну уже смотрим да можно прямо так делать окей вот считать Майло станет первым персонажем который сможет использовать оружие на воде оружие на воде он на воде благодаря своему пассивке умеет мини тайл трамп типа тут телепортироваться так куда на видео скачать не хочу так-то так аккуратно и своими высокими ногами вы можете воспользоваться этим навыком стоя подальше от противника и его изводя их своим оружием кажите я что-то не понимаю а, ну опасно тоже там еще один стоп откуда у вас только ладненько так шенстку спящий майло а поскольку пламя может спать на одной ноге почему бы не ему не иметь кожу которая идеально передает это необычную черту окей окей о 5 Скин будет доступен в магазине вместе с выпуском персонажа. Убод. Патча. Может в пачки 2.5. Майло будет в, ран... в раннем доступе в течение 7 дней после его выхода. Ладно, 7 дней. Так, нас тут поделились. 500 тысяч лайков. 500 лайков. Я так по поддерживаю этого персонажа. Спасибо за оба. За все прекрасное дело, которое ты всегда делаешь. Но мне... Не дождаться. Вообще-то переводчик. Это не настоящий русский. следующие животные может быть, слон. Окей. А Один из А где обезьяна? Ладно. Где кома, кстати. Почему у восклицательный? В нем много функций. Это было бы хорошо. Слон много функций. Я про него говорил кстати точно я про него говорил ролик есть на канале можете найти слон зуба риск старт очень на дойдем да, покажу здесь такого время блин ну классно я удивился мне вот сказали зубокаст а вот я взял летающий мыши давно просто не играл и не замечаюсь. я хочу обратно посмотреть так ну пожалуйста мышка да видно что ты экспериментишь покажи подписчикам нужно узнать точно да ну давайте не по не пойдем катку эм предыдущий коррективный баланс. то такой новая версия игры. 4. .4. Когда новой версии игры, тогда новая корочка оформление, да? Как я понимаю. Окей, буду новое оформление. Так значит обратно. Поинка моли вышел. Вышел? Реально? То да не, не, не надо мне туманивать. Нет. Так значит, давайте покажу вам. что данный ролик есть? Тоже больше ролик под тем, очень классно, кстати. Так вот, сейчас вот, Слон-то где? Блин, думаешь потеряться, аж. Так зубы как получить много? Майнкрафт, зуби, Майнкрафт, зуби. Стоп, ну, я же понял, что он должен быть здесь. Сейчас не тут стоп, стоп. Да, долго ей снимал. Вон он. Давай, покажу, ну, ладно, быстро и блин а и вот он. Новый зуба зуба когда добавить нового кого нового интересного? Так, лайкос. Нового зуба, когда добавит нового персонажа, слона в центре, знак вопросом и слон. Это обнова 2.2 Блин, какой 2.2, может 2.6? Да ладно, хайбут так. Всем удачи, всем пока. Стоп, стоп, стоп. Как то из меня не так, мы даже катку не пошли. Нужно показать вам катку. Вы же любите музыку, катку точно. Игон, игон. Пошли. Да, ладно, улучшу тебя, давай, давай, давай. Так. Так. Черный копальчик, да? О, думаю, <с> ⁇ -мо ⁇ ну манимация. здоровый Рон. А где у него интеллект? Если есть. Ну, скорость там нету. Ну ладно, что поделать. Я бы хотел чтобы было все по-разному. В общем, вы уже видели на канале. Поищите его. На паузе поставьте. И дочь да, прикольно Так, подожди, мне просто лгает, чувак. Чувак, тихо-тихо-тихо. Да, блин, ну, ну, ну, зубастера Тихо. На. Тихо-тихо отступаем. На. Да, да, да, да, что-то мне... Сейчас пойдет ко мне один чувачок, да? Никс. Ну я, ну, я так и знал. чувствовал что все тут но ну, игроков. 35, конечно, максимум. Конечно, хотели еще больше. Как я помню о том, линии Так, где мне же отдохнуть? Сейчас будет за мной гоняться. Потому плохо, а Давай здесь и Фонтанчик, я про это говорю. Фонтан. Может быть, добавить э... Минго, блин, над вот как-то они слишком одинаковые. дельфинах хай, добавят, это будут вообще четкие. Вроде бы его добавили, где-то было акула. Как раз Флэш? У меня вот такого персонажа нету. нужно его где-то найти. Там, почитай, что это за персонаж. Дельфин или акула? Волкусачий. Легендарный. Да, он легендарный. Оля, обычный. И тоже понятненько Давай, давай, давай. Вот акула там... Тихо-тихо вижу, вижу золотой лук, но нам нельзя его. Ну и ладно. Там. Так, на охоту идем. Помните этот данный мультик? Ой, нет. Том и Джерри, вот. А они где-то там... Ну, что, были такие мультики охотники? Вообще было классно. Если ты помнишь, что лайкос. Так, близ два кубка, то они собирать. Потом обратно так тигра вроде бы легендарный легендарный тигра мне такой что легендарный он так смотри сейчас будет ко мне идти по моему мне отцепить хочет ну, ладно. Беги, беги, макс риск ба спугался уску два бочки я понял что было три бочки на канале можете узнать что такое у нас какие-то капканы видите не не показалось так на тебе пугать. Пугали его. Так, там уже война. Джоин, что ты умираешь? Два бойди, давай, давай, кусай его. Два, давай, давай. давай, давай. Вперед! Какой хитро, а ноги ну сюда. Сейчас я выиграю, стой. Не-не-не-не! На, не, не, не делай этого. Ай, больно! А, ты меня ч закрыл? Хова надела! Подступаем! Давай его караулить что ли? Да, бам. Тут еще один. А, не, ну да. Джейд, конечно, точно Очень общем, очень друзья, всем всем смыслом Макс риск. Ждем новую. Ждем этого слона. Блин, прям кочку попал. О -охо -охо -охо, что это такое? Так видно, что красиво анимация. Вы получаете один боевой пропуск за каждую битву в матче. Боевой пропуск. Это я слышу очень много раз так три боевых пропуска нужно чтобы было очень <Слышишь> что это такое у нас новый скин активирую премию пропуск разблокировать а, блин, блин ну, подожди я не такой богат ладно всем удачи всем пока слева от вас справа от вас слева внизу справа внизу подсказочки нажимаете смотрите данные ролики пока